Скоро Новый год, и цены растут на глазах. Заказывай красную икру уже сейчас. А также икра черная, ситровая и стильные подарочные наборы. Доставляем на дом и в офис по Иркутску. Специальное предложение – тариф корпоративный. Выезд менеджера, дегустация, скидка за объем и доставка абсолютно бесплатна. Для заказа переходи на сайт kaviardefisirk.ru и оставляй заявку. Или звони 661733. Красная икра. Теперь и в сети магазинов Ретро анимационные ролики Line and Space. Современный метод продвижения бизнеса.